Друзья, привет! С вами Мила Колоколова. Сегодня отвечаю на вопрос, который вы мне задаете очень часто. «Мила, расскажи про самые низкорискованные инвестиции. Как вложить деньги и не потерять?» Вы знаете, у меня есть ответ на этот вопрос. И сегодня я вам расскажу про мое видение низкорискованных инвестиций, но перед этим. Я хотела бы сразу же еще раз напомнить, что инвестиции сами собой подразумевают риск. В любом случае, даже если это супернадежные банковские депозиты, даже если это какие-то очень надежные активы в виде недвижимости, всегда есть риск. Да, он минимален, но он есть. И об этом нужно помнить и никогда не забывать. Так вот, к чему я пришла. Знаете, я пришла к тому, что есть тип такой инвестиции, который мне сейчас крайне интересен. Это называется инвестиции в качественные активы. Что я подразумеваю под качественными активами? Это прежде всего такие активы, которые будут с тобой долгие годы. Это те активы, которые будут ликвидны в течение всего этого времени, то есть, я в любой момент смогу выйти из этой сделки и выйду я с плюсом, то есть, это не та квартира, которую я куплю где-то в какой-то области, где-то далеко, просто вложу деньги, чтобы вложить, буду иметь недвижимость, нет, это будет надежный актив, который будет дорожать со временем. Третий важный критерий, это то, что этот актив будет под управлением надежной, мощной, сильной компании. То есть, одно дело, я куплю квартиру и сама ее буду сдавать долгосрочную или посуточную аренду, и совсем другое дело, если этой квартиры у меня будет управлять большая компания, которая имеет уже многолетний опыт управления подобными активами. Например, номер в отеле, который курирует, международная крупная компания, которая занимается сдачей номеров в отелях по всему миру. То есть это не то, что где-то я купила какой-то апартамент, который строит наш обычно российский застройщик и управляет какой-то Вася, да, который только-только пришел и только начинает, это его первый объект. А это будет уже надежная компания, которая управляет сетевыми отелями подобного уровня, подобного класса качественный актив это актив который я могу передать своим детям качественный актив это тот актив, который всегда будет иметь ценность. Это как золото, да, которое всегда будет иметь свою ценность. Да, там оно будет балансировать да, чуть выше, чуть ниже, но в целом это всегда будет иметь свой вес. Почему я смотрю в сторону качественных активов? На мой взгляд, это крайне спокойные инвестиции для тех из вас, кто чувствует, что у вас слишком много хаоса, много суеты, много какого-то, знаете, беспорядка и непонимания, за что хвататься, когда вы устали знаете, вот от этого движения, может быть, на своей работе, в семье, когда постоянно вас дергают, вас беспокоят Вам нужно следить, вам нужно заниматься уборкой, вам нужно заниматься ремонтами Вам нужно заниматься тряской со своего арендатора, когда ты мне уже заплатишь деньги Вот если вы от всего от, от этого устали, посмотрите в сторону спокойных инвестиций в виде качественных активов Номер в отеле. Например, это может быть какой-то эксклюзивный объект, который не потеряет свои ценности ни через 10 лет, ни через 20, ни через 30. Это должно быть местом протяжения. То есть то место, где вы покупаете, обязательно должна быть точка протяжения куда заходят крупные компании. Недавно я была в Сочи, и мне очень понравился проект одного из апарт отеля который сейчас продается. И так вот, туда заходит ресторан «Ginza Project», там ставится огромный кинотеатр и конференц-залы. Там будет точка притяжения, там создается эта точка притяжения, и эта точка притяжения будет существовать и 5 лет, и 10, и 15, и 20, поэтому сама локация уже не имеет такого большого значения, как сам этот актив, то, что я покупаю. Поэтому, безусловно, цена там будет расти. Когда объект сдастся, конечно же, она вырастет. Поэтому обратите внимание на качественные активы в своей жизни, на спокойные активы в своей жизни. Мне кажется, эти активы будут иметь минимальный риск и они меньше всего подвержены каким-то изменениям, но безусловно перед тем, как что-то купить, куда-то зайти, внимательно читайте договоры, внимательно читайте, что вы подписываете, какие условия этих договоров, чтобы себя уберечь по всем фронтам. Лучше делайте это в компании с опытным юристом, который вам на простом языке объяснит, что значат те или иные понятия. Я вам в любом случае желаю успехов, если вы только начинаете инвестировать, я вам могу порекомендовать свой бесплатный мастер-класс «Куда инвестировать деньги новичку». Прикрепляю ссылку в описании под этим роликом. Ну, а если вы хотите прийти и досконально, максимально подробно изучить тему инвестиций, если вы к этому уже готовы, приходите на мой курс, который идет два с половиной месяца, курс называется «Разумное инвестирование», где я простым, понятным языком рассказываю от и до, какие бывают инвестиции инвестиционные стратегии, как оценивать их риск, как их искать. Независимо от вашего города и страны проживания, независимо от вашего возраста и образования, вы можете найти максимум полезного в этом курсе. С вами была Мила Колоклова. Пока и до скорых встреч!